Нашу пресс конференцию посвященную Анонсу, мероприятию Вновь будет в нашем городе Одна восьмая финала Лиги Смеха Пройдет она 16 июня Во вторник в 19.00 Начало ровно в 19.05 Мы закрываем двери Модератор все сказал, идемте, господа Можно помедленнее? Сергей Лазуренко, редактор Лиги Смеха Главный редактор Харьковской Лиги Смеха И Сергей Лаврик, какой-то ведущий Харьковский Игорь, модератор, находящийся за кулисами. Думаю, мы разыграли 4 билета среди журналистов, журналистов, на посещение Литвия. Прошу, вас, прошу вас... Задавайте свои, за, задавайте свои каверзные вопросы. Прошу, господа журналисты, Я начинайте. Начинаю. Нет, у вас Pero, ты, Сергей Евгеньевич, начинайте вы. Уникальный проект Лига смеха стартовал в этом году, и у нас после успешного фестиваля наконец-то у нас происходят уже плановые игры. Игры 1-8 финала пройдут там же в Хатобе 16 июня в 19.00. Прошли, будут участвовать 12 команд, которые от, были отобраны на фестивале, и в этот раз уже будут играющие тренеры команд, будут выходить на сцену вместе с командами. Это очень интересно, это mm -hmm. будет, потому что тренеры у нас тоже э, известные люди города Харькова и далеко за его можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, в Лиге Смеха один ведущий Владимир Зеленский. Да. Почему в Слобожанской Лиге Смеха сразу три ведущих? Потому вы... что а, ну, Модер... это святая да. троица. Поэтому спрашиваю еще раз, почему? Чем вы... у вас бросают модераторов? Да. В, в, в Лиге Смеха всеукраинской ведущий Зеленский, а в Харьковской три ведущих. Ну, потому что в Киеве один известный человек Зеленский, а в Харькове три. Прекрасная ответ. Добавили, Ой, знаете, я если начну говорить, начну говорить без умолку, поэтому сразу Сергею <в> слово. <с drunk> да, поэтому, я, поэтому давайте. Да. Сергей, редактор. Значит, сейчас у нас уже непосредственно, если говорить 1-8, идет подготовка полным ходом, команды репетируют вместе уже и с тренерами, и у нас идут и тексты в редакции, редакции на ногах. Если будет вопрос, а будет вопрос... Будет ли смешно? Смешно, будет. Давайте да. дождемся вопроса от модератора. Да, а будет ли смешно? Кстати, вот. Нет, не вопрос. А, смешно будет. А, мы на фестивале поставили некую планку юмора, и теперь мы только от игре к игре, так как Лига Учебная эту планку будем только повышать. То есть при, можно ли предположить, что придя туда с хорошим настроением, оно не упадет, а увеличится, и наоборот будет желание прийти и на одну четвертую финал? Можно предположить, что если вы придете, у вас будет очень хорошее настроение на все лето, поскольку следующая игра осенью. Тем да. более, что в «Антракте» работает буфет. Спасибо, Спасибо огромное. А как долго работает буфет? Буфет будет работать перед игрой. То есть за полчаса до начала игры. Это уже работать. настроение на буфет. июнь. Да. да? И э, во время антракта, антракт продлится у нас минут 15-20, кто успеет, да? Э, я думаю, успеет всех. Кто не успеет в буфет, приглашаем в Альдбир на автопате. Да. Спасибо. Друзья, давайте присаживайтесь к ваших экранов в мониторе, это поудобнее. Выступает Игорь Лебенко, а вы понимаете сами, это минут на 45. Я прошу да. прощения, не слава не богу, в этом зале не один модератор. Пожалуйста, ваш вопрос. Да. Мы решили, что людям надо будет обменяться мнениями, поговорить. Да. Ну. Обязательно, наверное, выпить прохладительных напитков, подкрепиться, потому что юмор это очень затратная часть и расходуется О, много да. калорий. Вот. Поэтому мы решили, что да, необходим антракт, чтобы люди могли немножко выдохнуть, отдохнуть и с новыми силами опять воспринимать. Все, наконец-то я, я скажу, сейчас секундочку, давайте я отвечу на, на ваш вопрос. Впервые у нас антракт. Напоминаю, у нас была всего лишь одна игра без антракта. Вот. Но показал формат 16 команд на сцене 6 минут, плюс и плюс новый формат, дает большую большой хронометраж. Плюс в 1-8 мы объединили сразу в 2 игры, 2 1 8 То есть, у нас, по сути, мы сыграем сразу 2-8 финала. 1, 1, 8 в первом акте Здравствуй, лето! И 2, 1, 8 во втором акте курортный номан, имеет он название: поговорим. Поговорим, ну, здравствуй, э, здравствуй. Курортный роман. Крупный роман, да. Курортный роман, да. А, вот. а, а, а, да. А, правда, вообще дело рискованное. Потому как можно зрителя растерять. Не боитесь? Вы зацепите их с самого начала и будете бежать в течение... У с с нас закрыты двери. Мы закрываем хату, и никто уйти не может. Потому что дальше буфета все равно никто... Право всех, право всех. Нет, я просто... Всех кто, всех, кто уходит с Антракта, забирают на Звардию. Сразу? Да. У нас есть вопрос... Наконец-то, слава богу, от журналистов. У меня такой вопрос. Как шел от на сезон, вы как бы все видели, имели возможность наблюдать, как шел от Горда команд в финал в голове? В одну восьмую. В сезон просто. В фестивале. Да, фестивале. Так, ну, Серёж, давай. В фестивале у нас было отобрано 16 команд, по-моему, из 50 подашек заявки. Там порядка 16 городов прислали заявки. Отбирали мы команды по принципу, помимо класс команды, это большой её потенциал, потому что Слобожанская лига, лига Смеха воспитывает, имеет свою цель, воспитать будущего чемпиона высшей лиги поэтому нам очень было важно найти команду с хорошим потенциалом отбор тренеров ну, у нас шел по принципу чтобы человек имел какую-то медийность плюс имел некое отношение к юмору для того чтобы командам было легче работать в дальнейшем один тренер должен был изменить внешность до неузнаваемости в перерыве между фестивалем и 1 8 этим тренером оказался глеб тимошенко он специально для 1 8 поломал руку и Я делал розовый вот. А дальше, вопрос был, как выбирали тренеров или как тренера выбирали команды. Как выбирали тренеров? А, ну да, в этом плане, да, Сергей ответил. Я думаю, что они заработал. Конечно. Конечно. Да, спасибо. Очень интересно. Я с кем-то. Давайте с кем-то. С кем-то. Тогда второй вопрос. Улыбка на И второй вопрос. да. Видите, как Пожалуйста, расскажите, почему именно эти команды попали? Что за команды? Будет ли что-то новое, что-то интересное? Как, как, как проходят батлы? Что, будет, такое, батлы? что такое батлы? Вот, на вот наконец-то началась пресс-конференция. Не, могу. ну обычно на пресс-конференции талантливый модератор, тут нам попался а, бездарь. Поэтому ну, Что мы называем цензурой? Есть редактура, редактура изменение материала в лучшую сторону. Делать его, материал сознательно делается более смешным, точнее не так, более-менее, не знаю, совместно идет творческая работа редакторской группы и команд для создания э, смешного материала в а дальше создание смешного выступления вместе с играющим тренером. Цензура, опять же, ну, к вопросам цензуры, Сереж. Ну, ну, есть некие темы, э, на, на, над, над которыми не шутят издавна. Вот. Хорошо, можно ли смеяться над мэром, губернатором? -позитивным? Нет, политика, как и везде, в принципе, она возможна. И она и будет, и люди будут шутить, не только над поломанной рукой Глеба, но в том числе и над ситуацией, которая происходит сейчас. В стране и не да, только да, у нас. Я так думаю, что просто, если это смешно, и это тонко, красиво, да, почему бы не посмеяться, правильно? Когда нету грубости шутки, География команд. География на сегодняшний момент. У нас 5 иногородних команд, 7 харьковских. Ну, так получилось. В фестивале принимало 50 на 50 процентов, там 8 плюс 8. В сезон попало 7 харьковских и 5 он иногородних. Он конечно, конечно. Пожалуйста, это Я помню и так, это город Суммы две команды, это Подконьячок и Любимая, Полтава All-Inclusive, город Киев вот эти парни и, а, и Кировоград сборная женатых Украины. Кто? Феодосия, а, да, Саша Григоренко, Александр, представляющий, да. э, представляющий э, стендап-клуб лаборатории юмора Харьковский, но ну, сам представляет город Феодосию, это Александр Григоренко. Чем еще наша лига, кстати, отличается от всех? То, что мы не боимся экспериментировать с форматами. У нас с есть... жанрами, с да. С да. У нас вот э, Саша Григоренко, он представляет стендап. У нас есть веселая компания «Под коньячок» из города Сума. Да, очень То есть э, <свят> в большинстве своем все работают с выходцами с КВН, у нас не только. Ну и в разных жанрах. Да. В, единственная славянская лига, где помимо команд принимают участие стендап-комик. По регламенту минимальный состав команды два человека, Саша... Григоренко вместе с еще один, одним комиком Александром Селиным ну, как бы, вот, соответствует регламенту. Хотя на сцену выходит Александр Григоренко. У него тренер, кстати, Глеб Тимошенко. Да, прошу. Мне бы очень хотелось сказать, что будут делать тренеры в этом случае? Как взаимодействовать с командой? Будут ли они, участвовать в ну, они будут выходить в их выступлении. Это прежде всего. Это формат. Это обязательно. Как актера. Тренер а участвует в выступлении команды на сцене как актер, как непосредственно действующее лицо. Попадает по ну да. да. Получает да. кайф. В да. <свят> Я понял, в чем вопрос. Вопрос в чем а, заключается участие тренера, почему такое название? А, тренер он всячески пытается усилить выступление команды. Помимо редакторов он всячески, помимо сценарна, некоторые у нас тренера помогают, э, там Виталик, в частности, Лисичкин. Вот. Также они играют как актеры. Он себе на ну да, команды выбирали на фестивале. давайте перечислим по тренерам: Глеб Тимошенко у него две команды: команда У него Саша Григоренко. Ну, ХАИ, ХАИ. Ну, начнем с команды. Команда ХАИ, сборная по расчету, и Александр Григоренко стендап-комик. Александр Кварта, он тоже выбрал себе команды, поющие, скажем так, у него Соединенные у него Штат, Штаты Истерики. истерики и Полчань Инклюзив. Мы говорили, что Александр Кварта, наверное, самый дисциплинированный тренер, потому что он уже у всех команд. Взял сценарии, распечатанный, уже тренируется, репетирует. Некоторые тренеры Я пока не еще тренируюсь. не познакомились с командами. Да. Виталий Лисичкин. У Виталия Лисичкина команда «Под коньячок». Он четвертый в этой компании веселой И команда Николь Кидман. Харьковская тоже уже тренируется. Прописаны у Виталика. Ну, командам тут как нельзя говорить, повезло, не повезло. Потому что практика высшей лиги показывает, что абсолютно непрогнозируемо складывается судьба команд. Потому что, например, высшей лиги Виталий Ласточкин. Почему? Виталий Лисичкин у меня и Ласточкин и тоже Ласточкин. теперь Виталий. Игорь Ласточкин оказался ну, шикарный блестящий актер команды Днепропетровска оказался уже без, э, без команд. своих команд, без подопечных. А Горбунов, к юмору, не имеющий ну, принципиально никакого отношения является со шоуменом, он, он очень сильно переживал, боялся как его команды. вот э, он, ну а, теперь уже игра прошла, да. Он, он, побеждает со своими командами. Поэтому как сложится судьба в данном случае тренеров и команд, покажет игра. Алла подковствовала фокина у нее получается УБД сборная банковская академия и сборная женатых Украины. Антон Лещенко, вот эти парни. Киев и двое, и двое из Каразина. Харьков и Дима Сидоров, у него мальчишник в Сызране, город Харьков и любимый город Сумы. Mm -hmm. Смотрим, О, да. да. да как и команда сейчас сотрудничает с организаторами, с редакцией uh -huh. и с... Редакция идет дистанционно на уровне утверждения материала. Скайп, кажется, да. Скайп идет общение, есть даже вариант, когда ребята присылают просто уже отснятые видео готовых номеров там, следующих выступлений или там как это поступает, в том числе и харьковчане. Они могут прийти в кабинет и поставить, вот смотрите, мы специально для вас отсняли видео выступления, ну, уже на ногах, это, это удобнее. Поэтому дистанционно идет работа, точно так же дистанционно идет работа с лидерами. Команды команда начинает приезжать в Харьков, за 4 дня до игры мы начинаем с ними работать уже здесь. В этой связи хочу сказать в очередной раз спасибо альмамату Харьковского юмора, Харьковского национальному аэрокосмическому университету ХАИ в репетиционных помещениях и в большом зале, которого будет проходить сбор программы. А сама игра 16 число, большой, большой зал Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко ждет зрителей, ждет команды, ждет болельщиков, ну, да и нас, как и ведущих Сережка ну, Сережка. Идет игра, как оценивается, что происходит после оценки, ну, ну такими большими кусками. Что? Сережка, а, давай, да. давай, Сережка. Да. Да. то есть э, <свист> формат такой, что э, играющий тренер, который, команда которого выступает, и он выступает на сцене, он не участвует в голосовании. <свист> то есть, а за а остальные пара? за свою команду. <свист> <свист> да, естественно, он на сцене, он участвовал в выступлении. Те, кто э, остались на своих местах, 5. 5 тренеров, они встают, также, дают свой голос, то есть один человек встал, это один балл. То есть максимум должны встать 5 тренеров, это 5, 5 баллов, так сказать. Да, таким образом, свои таким образом э, формируется да. таблица, команды, которые находятся внизу этой таблицы, оказывается в батле. Спасибо, пожалуйста, 5 шестой да. И шестой на, на сцене. А, может один не встанет, да? Может один, может один, может два не вставить. Кому не встали. понравилось. Ну и вот так не зацепило. И хорошо. После команду. этого да, выступили. Все команды выступили. Те, кто набрал э, максимальное количество баллов, 5 баллов, они проходят автоматически в следующий этап. Это уже в одну четвертую, э, в следующий э, этап соревнований. А э, те, кто набрали меньше баллов, там четыре. Предположим, три, если есть... Ну, то формируется не уже команды, попадающих в да, батл. формируется список команд, которые попадают в батл. И в батле уже выясняется, что кто проходит батл? дальше. Ага, ну, будете а? ждать. Интрига, интрига. Не, ну, конечно, наклонной сцены не будет. Будет подвес. Будет подвес. Так как мы сцену не можем сделать, будем подвешивать. Будет импровизационный конкурс о котором команда узнает непосредственно, находясь на сцене в день игры. Зрители ну, как-то влияет на выбор команды, стоящейся? Ну, разве что силой там же в, в, сидят в жюри в зрительном зале. Ну тут есть еще одна процедура. Если в батл потребует, то формат Лиги смеха предполагает и разминку с залом. Поэтому тут зрители могут хорошими вопросами помочь команде оказаться. Да. Как один из вариантов. Из каждого акта у нас не проходит следующий этап, 1-4 по одной команде. У нас два акта в каждом акте играет 6 команд. И из каждого акта дальше не проходит одна команда. Какого-то из тренеров. Скажите, пожалуйста, а как Сергей Лавров участвует в выступлениях? Хотел бы увидеть его на сцене. Я помогу Сергею ответить на вопрос. Удивительной, отличительной способ, особенностью э, Лиги Смеха Слобожанской является умелое использование способности Сергея е Евгеньевича, находясь на сцене, искренне радоваться хорошим шуткам команд. И э, Сергей Евгеньевич, который является украшением э, этого проекта, э, э, смешным... я нет, Вообще целостным, целостным украшением этого проекта, своей естественностью, искренностью, ч, ч, честностью восприятие ну, создает вот эту вот удивительную изю, изумен, изюминку объединяющую и ведущих и выступающих команд, и зрителей. Вообще, насколько нам известно, Сергей Генчатков постоянно смеется на все выступления. Нет, ну, не слов, на все выступления. Не Сложно. на Я на не иногда не смеюсь. Но потом Это думаю, почему да? я не смеюсь? Давай-ка я усмешню. И сам докручиваю, Докруче, чтобы, да. чтобы а, посмеяться. Есть вероятность, что нужно быть фотографов, если бы вопрос. Нет, пока нет. А вопрос, по-моему, подвешенный? <смех> да. Как... Когда команды в подвешенном как состоянии находятся. Как будут результаты э -э одной восьмой, ну, скажем, опубличны, скажите? Что у них там сделаете? Как Какие-то какие ну, призы? <смех> Опубличенный дальновидные дальновидные дальновидные организаторы э, слобожанской лиги смеха север город харьков э, взяли в свой состав глашатая всех новостей Глеба Тимошенко, который, скорее всего, как-то найдет уже, уже, уже, уже инструмент будет ходить по городу и оглашать результаты прошла можно ладно шутки шутками шутки шутками сейчас давай отвечу на вы как бы здесь как модератор только для того чтобы задавать вопросы или ответы уже слушать дело в том что у нас идет будет осуществляться прямая трансляция с места событий. Прямая интернет-трансляция на канале YouTube 95-го квартала. Да, э, приглашаем к онлайн-трансляции в 19.00, да, 95-й квартал. Э, соответственно, все, кто хочет быть здесь сейчас, но не имеет возможности оказаться в оперном театре, могут понять, э, ну... Понять, как, какой получилась игра. Миль, да, получилась игра в интернете. Далее есть группа Слобожанская Лига Смеха в ВКонтакте, группа Слобожанская Лига Смеха в Фейсбуке, в которой там очень оперативно отражается вся информация, касаемая и команд, и дневники результатов. Они ну, и да, И, дневники... того, вот, хочется сказать непосредственно спасибо компании Трелан, которая осуществляет прямую трансляцию. Говорите, конечно, если Скажите, пожалуйста, острый вопрос. Да. Тишу. Вы предполагаете, что будет полный зал? Лето 16 июня, ну, как бы, ситуация, которая сейчас у нас по лету, говорит о том, что сейчас далеко не гастрольный период, назовем так. Мы находимся в негастрольном периоде, но тенденция, с которой билеты оказываются у счастливых обладателей, говорит о том, что у нас ну, традиционно игра пройдет при полном зале. Ну, Мы же говорили уже об этом. Есть у нас э, как бы, алгоритм, алгоритм с э, распределением пригласительных, э, в, в рамках которого мы будем рады видеть все, кто как бы, воспользуется этим алгоритмом, который известен Глебу Николаевичу Тимошенко. Для ну, есть у нас, как это, не резерв называется правильно, есть фонд пригласительных билетов, О. да, фонд пригласительных билетов, который распределяется, а дальше уже по социальным группам, ты посмотри. Понятно, что зал-то, зал не может вместить больше, чем вмещает. О, для желающих, Я прошу прощения. для желающих, э, да. переселивших воинов, которые сейчас находятся в городе Харьков. Мы наладили прямой контакт с бойцами, которые сейчас находятся в госпитале. Угу. И порядка, порядка 20 человек оттуда придет на игру. Переселенцы, если есть такое желание, пожалуйста, кризисный инфоцентр, там проще всего. Делайте заявку, и, либо пишите мне в личку, и все, мы вопросы решим. Спасибо. Да, Даша, хочу. спасибо. Вот. Так. Прекрасный вопрос да. и прекрасный ответ, по-моему. Я еще хочу, пользуясь пользуясь возможностью теперь уже со своей стороны, да, поблагодарить всех людей, весь город Харьков, область, все, кто так или иначе помогает в это непростое время. Я еще раз понимаю, в, это мы, в непростое время мы в нашей стране... Пытаемся не потерять вот этот вот, инструмент юмора, э, острого сатирического, юмористического, традиционного украинского отношения до поди, которые бы они ни были. «Смеемся, же не сдаемся» – вот такая фраза, которая сейчас на мой взгляд, это отражает все происходящее в юмористическом, назовем так, мире Украины, да, когда мы, еще раз, это первый чемпионат Украины по юмору, который стартовал в это непростое время в нашей стране. Да, и только улыбаясь, продолжая улыбаться, продолжая формировать какие-то волны позитивных настроений, оптимистичных взглядов на перспективы, на события или там как это, сатирических взглядов на происходящее событие. Вот благодаря этому, на мой взгляд, возможно, как бы мы же боремся ради чего-то, ради светлого будущего. Давайте получать удовольствие и в момент, когда мы живем в светлом, или каком оно есть, летнем, нас настоящем. Да. Поэтому э, студия «Квартал-95» отдельно респект Уважуха и «Драйв Продакшн» за то, что решились этот проект запустить. Слава Богу, успешные рейтинги на канале «1 плюс 1», который как бы э, проект ведет в национальном масштабе. Огромное спасибо Харьковской областной государственной администрации за поддержку театра оперы и балета, спасибо за то, что пошли навстречу, спасибо людям, которые откликнулись и чуть-чуть все-таки предполагают, что показывают пальцами микрофон и не трогать руками, штраф один палец. Ну, Харьков, я хотел... <связывающий> я хотел им закончить для того, чтобы все запомнилось, но модератор все испортил, поэтому я просто в проброс скажу, что традиционное огромное спасибо Харьковскому кризисному инфоцентру за вот такую коммуникационную площадку в преддверии наших игр. Хотим поздравить официального нашего партнера, банк нашего города Мегабанк с 25-летием в этом году. Спасибо Воронину, спасибо ТММ, спасибо восторгу, буду перечитать всех, спасибо, спасибо, спасибо, пользуясь нагодой украинской. И огромное спасибо харьковскому зрителю, который критично относится к юмору, но в том числе является э, таким вот объективным, лакусовой бумажкой. Команда, если хорошо выступила, воспринимается, если плохо воспринимается, тоже ну, не воспринимается. Огромное спасибо командам и тренерам. Сергей? Сергей? Приходите, да. будет весело. <звучит> <плэк> да, да, да, да, да. Спасибо. Мой, спасибо за трансляцию. Спасибо за трансляцию. Ну мы ж как бы Проток получился.